Южная очень опытная команда, все-таки они, насколько я знаю, фавориты этой серии. Да, просто надо забыть это и готовиться дальше. Будивельник собирал свою команду на Евролигу, да, и у них собирал очень опытных игроков, которые э, играли на самых высших уровнях, начиная э, Евролиги и так далее. И, и конечно, у них потенциал из-за этого выше, да, конечно, об этом речь не идет.